Сейчас мы с вами приближаемся в Star Dreams. Вот здесь у нас главный ход. Здесь есть обмен полет. Старый Римс расположен в Святом Ласе. До центра можно дойти пешком минут 15 медленным шагом. Вот, очень удобное расположение. Рядом остановка общественного транспорта. Меркурий, большой супермаркет, вот он, главный вход, и заходишь на ресепшн. Здесь есть парковка, вообще на территории комплекса тоже можно парковаться, и возле территории нету синей зоны, соответственно тоже можно парковать, проблем нету, чего очень радует. Вот. вот он вот на рецепшн мы сейчас зашли вот. вот здесь обычно мы встречаем гостей Он комплекс, ресторан вот Открытое помещение И соответственно тоже Внутри вот. Сейчас зайдем внутрь Посмотрим Сейчас правда Утро, очень рано Поэтому... Тишина. Вот, а так здесь и завтракают, обедают и ужинают. Доступная цена. Наши гости с удовольствием, когда приезжают, им очень нравится кухня здесь. Вот такой ресторан на территории комплекса Star принц Сейчас говорю очень доступные цены и комфортно, хорошо. Вот она территория. На территории получается у нас два бассейна. Вот детская зона, взрослая зона. Вот. Дальше там есть детская площадка. До моря буквально 100 метров. Очень удобно по ступенькам вниз. Вот тебе уже и море. Так, на территории еще есть э, массажный кабинет. Это уже, конечно, платная услуга. Вот. Очень всех валят массажистам говорят что делают очень хороший профессиональный массаж вот. причем валят женщины и мужчины значит точно есть за что вот массаж так здесь получается указано конечно цены сколько чего стоит вот мы сейчас поближе сейчас подойдем вот вот они, цены. Вот телефон. Вот он такой красивый комплекс. Стар Находится в Святом Власе. Сейчас помешаем на детскую площадку. Вот она детская площадка на территории комплекса как и детская, похоже, так и взрослая, потому что здесь, смотрите, какие тренажеры, занимаются спортом, и малый, и большой, так что очень компактно они сделали, получается, и для взрослых, и для маленьких детей. Вот, довольно большая территория. Вот. Здесь опять есть подземный паркинг. Вот. Но вокруг комплекса нет синей зоны. Поэтому чувствую, что с паркингом здесь абсолютно нет никаких проблем. Вот сейчас мы еще посмотрим на площадку спортивную. Качельки для детей Всем похоже Маленьких Детей сделали качельки вот. Получается, когда Входишь на территорию Там вот Которую я сказала Что есть два бассейна Детская зона И для взрослых да И на самой территории Проходит даже так как территория Довольно-таки просторная Еще есть один бассейн взрослых то есть получается в целом на территории три бассейна вот, получается, в начале два и здесь еще один получается три бассейна так. сейчас мы поближе подойдем Красота моря, опять посмотрим на море, вот оно море. Совсем Рядом <laughs> зона отдыха, сейчас мы с вами пройдемся в сторону моря на территории спускаемся получается по ступенькам спускаемся вниз и на территории комплекса везде чипы то есть получается можно заходить выходить только по чипам так как территория закрыта и вот опять вот она море по прямой хорошей дорожке асфальтированной вот здесь соответственно опять есть обменники вот. все очень хорошо и здорово